Поэтому возвращаясь к ресурсу. Да, это очень емкое понятие. Понятно, что международная классификации болезни вообще никак не обозначена. И да, об этом можно ну, говорить бесконечно долго. И это будет про каждого человека и в общем и в целом. Поэтому можно рассмотреть ресурс как что-то общее в организме. И можно говорить о ресурсе отдельного органа. Mm -hmm. в смысле для того чтобы нужно понимать себя объективно то есть должен быть медицинский чекап то есть врач должен составить вот эту реальность да, которая более близка к реальности и то это не факт что она будет таковой потому что да есть много нюансов Там время получения анализа да, интенсивность скажем каких то нагрузок накануне это качество там реактивов, знаете, как курьер, как он дошел там, быть, пробирка переморозил все его сумки, и все будет значит, мимо, все показатели. Частично сделанные показатели, то есть мы вот целостную картину, то есть а настоящая объективная реальность, она, это еще третья реальность, знаете. поэтому вот мы живем как бы в трех реальностях. Это касается... Ну, собственно говоря, всего, наверное. То есть понятно, что каждый преломляет через свою призму восприятия. Вот. Ну, и у каждого свое понимание и представление вообще обо всем. Вот. Ну, вот о здоровье, о ресурсе, о запасах здоровья. Ну, вот, да, здесь как минимум я вижу наличие трех реальностей. Первое это представление человека себе. Вот, это самоощущение – это важно, безусловно. Ничего не болит, да, хорошая подвижность там, в суставах, ничего, нормально работает кишечник, нормальный цикл, вес хороший, регулируется, не набирается. То есть вес это интегративный показатель здоровья, причем и физического и психологического. И в этом смысле да, то есть можно тоже понимать, что там и по генетике, и по привычкам и так далее, и так далее. Либида, да, это тоже один из факторов здоровья. Вот, да, как выражается моя коллега, одна известная эндокринолог, у здорового человека да, должно в течение дня, раз в пять, возникнуть мысль об интересе к противоположному полу. Вот. Ну, вот, вот, женщина говорит: да, может быть, то скажем, не 5, а 2, <смех> у каждого свое либидо, но тем не менее это тоже показатель здоровья, знаете, уровни там тестостерона, эстердиола, качество сна, аппетит и так далее, и так далее. Знаете, то есть настроение, настроение, которое привязано и к микробиоте, в кишечнике, и к глубине качества сна, и к условиям проживания. Потому что если вы там где-то с трубой живете, как мы там, не знаю, ну, не буду называть какой-нибудь завод, да, вот, то ну, вероятность велика, что вы будете получать ну, не то, что вам нужно. Да, то есть там, тяжелый металл, еще какие-то загрязнения. Это, это надо исследовать.